Хорошо. Теперь давайте э, попробуем наполнить вот эту вот это представление, наполнить значениями из таблицы, из всей таблицы. Для этого нам как раз и понадобится э, класс QSQLTableModel. То есть это табличная модель. Э, Опять-таки я создаю здесь QSQLTableModel. Даваю модул. Так, создадим объект. Если у нас... значит, Здесь тогда надо писать выход. А если все успешно, удачно, то я создаю объект модели new qsql-table-model. Передаю this в качестве родителя. Передаю объект базы данных. Соединение. И теперь настраиваю модель. Во-первых, я должен указать имя таблицы. Методом setTable. Таблица у нас называется products. И дальше я должен вызвать еще один метод, который, собственно, наполнит модель, наполнит значениями из базы данных. Метод называется select, в который я осуществляю, собственно, запрос типа SELECT да, ко всей базе данных. И вот еще теперь нужно представление. Указать ему модель, которую он будет отображать, uh, tableView, setModel, указываем модель, и comboBox я тоже хочу указать модель, показать опять-таки всю прелесть uh, модели представления. Да. Uh, указываю модель, ну для ComboBox, поскольку у нас только он может одно, одну колонку отображать, нам нужно указать, что это за колонка, ComboBoxSetModelColumn, и пусть это будет вторая колонка. В принципе, можно запускать. И мы видим прекрасно, значит, заполнился наше представление а, значениями из таблицы. Все хорошо. Ну, вот сортировка не работает. это будет темой а, следующего видео. А, давайте попробуем поменять значение. Неужели все вот так сразу заработает? Итак, я пишу здесь. Ну, давайте, наоборот, ты. 2 здесь, здесь 1. Так, я закрываю приложение, запускаю его снова. И мы видим 3, 2, 1. То есть действительно все все наши изменения сохранились. Это очень здорово, но на самом деле вопрос встает такой, а когда они сохранились? Ведь на самом деле мы сделали select, получили данные, наполнили им модель, то есть где-то это у нас сейчас локально хранятся эти данные, мы их опять-таки локально меняем, и в, в какой-то момент эти изменения, они должны примениться, они должны распространиться, собственно, на саму э, subbd. Да? То есть э, какими-то запросами, типа апдейт, э, они должны прийти и обновить значение в базе данных. То есть встает вопрос кэширования. Например, э, я вот поменял. Здесь 2, здесь там, не знаю, здесь там 3, здесь э, 13. И вот когда, когда эти изменения применились к базе данных, когда когда я вот сейчас вот только ввел, или, или сейчас они все закашированы, может быть, э, и в базе данных еще этого ничего нету. И, например, вот когда я закрою, может, приложение. Может быть, в этот момент применяются э, изменения. Но, чтобы ответить на этот вопрос, ну, можно на самом деле открыть какое-то приложение, да, и вот что-то менять, и смотреть каждый раз, что изменилось. Но интересно было бы посмотреть, что... Какого вида эти запросы, которые обновляют данные? И для этого а, есть масса инструментов, всяких трейсеров, а, логов а, запросов в базе данных. Ну Я вот покажу несколько вариантов. Например, в случае... Опять вернемся к MySQL. Вот я... Запускаю. И э, в настройках, в конфигурационном файле MySQL есть такие вот настройки. Лог. Настройка лога, да, логирование. Логаут, э, э, это настройка, куда мы хотим логировать. В данном случае в файл, можно и в таблице, например. Это вообще мы хотим логировать или нет, единичка или ноль как будет называться файл логов журналов, да, запросов. Ну, вот слог QueryLog — это отдельный лог для медленных запросов. В данном случае он нас не очень интересует. Хорошо, то есть на самом деле все эти запросы, которые мы делаем в базе данных, они все логируются. Ну, сейчас я найду файл тех самых логов. Вот этот файл. Я могу его открыть. И здесь действительно, вот смотрите, есть запросы к таблице Products. Вот, Select from Products. И в принципе, если я сейчас что-то вот поменяю. Допустим, один то видите появился update компания 1 и select то есть еще два запроса появилось ну вот так на самом деле конечно не очень не очень удобно бывают редакторы которые автоматически обновляются показывают последнюю строчку в принципе кстати вроде как и notepad++ тоже это умеет но мне вот, например, показалось, что интереснее другой вариант. Но сейчас я еще хотел бы сказать, что может случиться так, что у вас нет доступа к базе данных, то есть вы не вы администратор, она там не у вас локально, например, в этом случае как можно трассировать запросы. Ну, вот у меня, кстати, можно показать. 1, 2, у меня на домашнем сервере, тоже подня, поднято, поднято с UBD MySQL, там же, там есть так, так, такая же база с таким же, нет, пароль там, с немного другой, и, допустим, я подсоединяюсь к ней, немножко другие значения но тем тем не менее вот в, в этом случае конечно мне уже не добраться до файлов логов в этом случае я, например могу использовать сниферы типа wireshark здесь я выбираю соединение по которому собственно я соединяюсь с базой данных да то есть в моем случае это Wi-Fi. и тут масса запросов, они могут, то есть, больш, большая их часть не будет относиться к базе данных, но я могу выставить фильтр, вот, например, такой, mysql.query, который говорит о том, что э, отфильтровывать, оставлять только те, э, э, те запросы, которые имеют протокол mysql и которые содержат в себе запрос, да, есть, если я я Сейчас ничего не происходит. Однако, если я начинаю что-то менять, ну, видите, появились эти запросы. Неверный время Здесь меняется. В принципе, смотреть довольно удобно. Но я хотел показать и другой еще вариант. Так. Возвращаемся опять к Firebird. Есть всякие, э, Есть всякие э, утилиты, которые позволяют трессировать запросы. И вот Firebird не исключение. Так, и можно. Тут у меня сегодня с мышкой. Э, находим Firebird. И здесь у меня в подсказочке есть команда, которой можно запустить этот самый, это самое трассирование. Копировать. Тут, в принципе, более-менее все понятно. да? Это опять-таки хост, это имя пользователя, это пароль. Запустить, откуда взять настройки. Ну, это сейчас не является темой видео, это, так сказать, до кучи. Так, и теперь давайте я запущу опять приложение. На главный вопрос мы пока еще так не ответили, хотя, в принципе, так вот можно было увидеть. Давайте посмотрим, какие запросы произошли. Пока что еще я ничего не менял, а уже какие-то запросы есть. Давайте посмотрим, что за запросы. И вот первый запрос, мы видим, что он к системным таблицам, и мы видим, что он пытается получить название полей, тип полей, длину полей, то есть он пытается вот получить вот эти как бы метаданные, базы данных, да, то есть для того, чтобы просто заполнить вот, например, вот эти заголовки колонок, да? второй запрос, второй запрос, мы тут видим условия, что тип ограничения констрайнта да, primary key. То есть он пытается понять этим запросом, кто он, она, модель, пытается понять э, первичный ключ, какое поле является первичным ключом. Хорошо, ну тоже это все, в принципе, понятно. На самом деле это происходит еще до, до того, как мы сделали селект. Это происходит после set table. То есть, как мы делаем в SetTable, происходят вот эти два запроса. И, наконец, третий запрос. Вот тот самый Select. Мы видим, что он э, использует данные, полученные в результате вот этих первых двух запросов, потому что он уже конкретно по, по, назво, э, по именам колонок обращается. Ну, теперь давайте самое интересное. Начинаем что-то менять. Вот я поменял. Хоп. И мы видим, что два запроса опять. Ну, первый апдейт довольно логично, да. То есть э, по ID, вот опять-таки по этому самому э, первичному ключу, который, модель, о котором теперь знает, да, она обращается к конкретной строке, да, и в ней заменяет значение вот этой колонки. И второй запрос. Второй запрос – это Select той же самой колонки да, с тем же самым значением первичного ключа. Ну, предполагается, наверное, что когда мы что-то обновили, что, например, что-то могло измениться по триггеру, да, какие-то значения в, в соседних колонках, да. Ну, на самом деле здесь уже мы видим определенное ограничение, потому что тот же самый триггер он мог бы, может обновить значение других колонок. И в этом случае получится, что выбрав только вот эту строчку да, и обновив ее, она у нас будет э, актуальная. Остальные строчки не обязательно. Э, ну хорошо, мы взяли как бы на, на карандаш. Э, то есть э, мы понимаем, что модель ведет себя так, что она ничего не кэширует. Как только мы что-то поменяли, она сразу эти изменения э, привносят в саму базу данных. Но на самом деле она может работать немного по-другому. Есть некие стратегии редактирования, которые вот как раз тем самым и отличаются, как, как кэшируются, кэшируются изменения. Итак, давайте попробуем разные стратегии. Модель set edit strategy. И здесь у нас три варианта qsql uh, TableModel. тут три варианта первый on field change то есть ну тут понятно при изменении поля это на самом деле есть стратегия по умолчанию которая сейчас сейчас у нас работает потом есть стратегия on manual submit то есть при uh, все изменения они кэшируются э, до того момента, как мы скажем, команду, дадим команду submit. Да? Ну давайте попробуем э, по кнопке сделать этот submit, да. Недаром она называется submit. Так, model. И тут метод submit all. Хорошо. давайте повторю кнопки, перейти к складу. Здесь будет model revert all, то есть откатить все изменения закошеванные. Пробуем. Так. Смотрим опять на Trace запросов. Пока все, все, все так же. И теперь я начинаю менять. 2, 1, 3. И мы видим, запросов никаких нет к базе данных. То есть все эти изменения пока что закешированы. Они еще не отосланы в виде запросов на, в саму базу данных. И поэтому мы можем нажать Revert. И все изменения откатятся. Поэтому в базу данных ничего не попадет. И она так и не изменилась. Значение в ней. Хорошо, я опять что-то меняю. 2. Ну, пусть будет еще раз два. Нажимаю submit. И мы видим, что... У нас произошло три отдельных запроса, апдейта конкретной каждой строчки, да. А, Значения в каждой строчке, да. И четвертый запрос, select. Но в данном случае не select по этим трем полям, которые мы меняли, а по всей таблице. Это тоже очень важное ограничение. То есть... С одной стороны, это плюс, да, потому что теперь, после вот этого запроса, мы, все данные в нашей таблице актуальны. Но с другой стороны, представьте, здесь только три э, строки, если бы их был миллион, и я поменял только бы одно значение, потом нажал бы «Submit», обновил одну строчку и загрузил бы миллион строк, ну, как-то сомнительно, да. Хорошо. Хорошо. Но есть еще и некий промежуточный вариант, который называется on road Change. Итак, мы здесь смотрим. И, допустим, вот я меняю. Поменял ID компании. Ничего не произошло. Я нахожусь на той же самой строчке. Я убираю цифры из поля title тоже ничего не изменилось теперь перехожу на другую строчку и мы видим одним запросом обновились оба поля да это хорошо и мы видим что произошел селект только по этой строчке тоже хорошо таким образом вот есть три вот эти стратегии редактирования которые можно использовать в зависимости от потребностей конкретных. Но, тем не менее, мы видим, что у, в принципе, у каждой из них есть свои недостатки. Например, в лишних запросах по всей таблице, да, селектах. А с другой стороны, вероятность неактуальных данных в модели. Ну, продолжим исследование этого класса в следующем видео. А на сегодня все. Спасибо. До свидания.